По Помощью рекламодателям Google Реклама запустил диагностическую аналитику для Performance Max. Инструмент поможет обнаружить ошибки в настройках рекламной кампании и исключить низкую вовлеченность и затруднение в измерении конверсии. Для этого при запуске новой кампании Performance Max рекламодателю необходимо нажать на кнопку Показать всю диагностику компании Show All Campaign Diagnostics и получить список автоматических выставленных проблем, касающихся статуса учетной записи, биллинга, отслеживание конверсий, бюджеты рекламной кампании, стратегических целей и ставок, статуса компании, эффективность содержания объявлений. Google реклама покажет, что объявления в определенной кампании не показываются из-за приостановки всех групп объявлений, блокировки аккаунтов или низкого качества объявлений, а также получить другие диагностические сведения. Пока диагностическая аналитика раскатана только на Performance Max, однако в самое ближайшее будущее Google планирует ее внедрить и для других типов компаний. И как сообщает Search Engine Land, компании Performance Max теперь можно таргетироваться по уточненному геотаргетингу. Можно выбрать только тех пользователей, кто бывает в выбранных локациях, или добавить к ним тех, кто этими локациями интересуется. Компании Performance Max с товарным фидом теперь также можно исключать аудитории по уточненному геотаргетингу. Был опубликован скриншот, на котором видны две опции геотаргетинга. Первое. Находится, регулярно бывает или проявляет интерес к выбранным местоположениям. Второе. Находится или регулярно бывает в выбранных местоположениях. Чуть позже официальный представитель Google Ads Джин Марвин подтвердила это обновление. Так что смотрим, изучаем и используем. Не знаете, как это сделать правильно? Подписывайтесь на канал и учитесь это делать бесплатно. Не забудьте поставить лайк и оставить свой вопрос в комментариях. До встречи!